Опа. Ха, видал, видал, как я ловко мячиком попал, а, видал? Ты, ты подумаешь, я так с закрытыми глазами могу, вот. Ха, подумаешь, а я, может, тоже так могу. А я вообще могу все делать с закрытыми глазами. Что? Нечего ответить. Ха, почему это нечего? Я тоже все-все могу, вот. Не? Да? А чем докажешь? Ха, чем? О! Видишь вот эту конфету? Эту вижу. Вот сейчас. С закрытыми глазами подойду, возьму ее и съем А спорим, не съешь? А вот и съем Ага, только глаза не забудь закрыть Не, ну, пожалуйста, уже закрыл Не-не-не, а. так не пойдешь. Ты, ты так подглядывать будешь mm. Надо для верности О, шапку на тебя надеть На, держи Пожалуйста Ну вот теперь-то Точно не съешь! Да. Так, Ой, это ты. Так, конфетка. А где она, а? А? Где? Это ты чего там делаешь, а? <свистит> Конфету ем! Что? Ну что, я же говорил, у тебя не получится. Да То -то так нечестно! А чего это нечестно-то,? А? Конфет моя моя, я что должен стоять и смотреть, как, как ты ее есть будешь, да? Ну, не должен. Вот то-то. Ты все равно у тебя бы ничего не получилось. Т Это еще почему? А потому что тут особый талант нужен, такой вот как у меня. Шестое чувство должно быть. Да, а у меня может быть не только шестое, а еще седьмое есть. Да, а у меня восьмое. У меня 9. А у меня девятая, а у меня десятая, а у меня. А вот мы сейчас проверим, у кого этих чувств больше. Ну, а как мы проверим-то? А, мы наденем шапки, так чтобы ничего не видеть, и посмотрим, кто больше всего вокруг узнать может. А -а. Отличненько. Итак, вот, вот, вот. Так. Отличненько. Сейчас посмотрим. Это так, где? Так, где? Ой ой, ой, ой, ой, ой, тут кто-то есть ой, он меня держит Ой, и меня тоже Пусти, а Ну отпусти, не то я тебя ой, ой, Зубок, он меня стукнул ой. Ой он, ой, ой, он заработает Ой, сейчас да, я покажу Ой, зубок, Что? подожди Что? Кажется, мы друг друга клашматим, холошматим Друг друга? Ну да <связывается> Что ты и виновата, еще хвастался ой, это ты хвастался Не, я не хвастался, у меня на самом деле талант <связывается> А у меня нет, что ли? А сейчас узнаем. А давай вот кто... Вон! Кто первым дойдет до шкафа и найдет книжку про Пенгри. Да? Ну давай. Значит, на старт... Внимание! Ой, а что это вы тут делаете? Ой, тут кто-то есть! Наверное, тот, кто царапался, не толкался. Да это же ее! Кто? Да вы что, не узнали? Я узнаю, я сразу можно сказать, узнал Я-то уж тем более <свистит> Только это, ты подскажи, на кого ты похоже, а? Я? Да на да, маленькую и очень хорошенькую мышку На да, очень сообразительную и очень даже скромную Коксик, <свистит> как ты думаешь, кто это? <свистит> не, не знаю <свистит> Я с такими мышами не знаю О -о -о. Что? Да это же я, Шуня О, О -о -о -о! Я сразу-таки подумал <свистит> <свистит> Шуня, ты Шура, кто же! И что вы тут делаете, а? Понимаешь, Шунечка, угу. талант у нас особый. Мы с закрытыми глазами все, что хочешь, определить можем. Не-не-не, это я могу. А он лишь притворяется. Нет, это <с Коксик <с хвастается. А на самом деле я. Да, я сам могу... ты хвастаешься. Шоун, ты сейчас сама все увидишь. Кто тут хвастается, а кто? То есть я. Действительно, талант. Так, с командой нам. Да. На старт, внимание, мама. Да и увидим, увидим, кто быстрее найдет книгу про пингвинов с закрытыми глазами. Так. Да. Ну хорошо. На старт. Внимание! Марш! Дай, сюда, сюда, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, дай, все. Что вы творите? Вот, кто ты? Это я, Антон. А, Снимите вот эти шапки. Ты вы же ничего не видите. Ой, неправда, Антон. Антон. Эх, Антон, всю игру ты нам испортил. Да. Я, я уже почти нашел книжку о пингвинах. Я я тоже, вот, ничего и... ты не нашел! Книжка о пингвинах вон там лежит, на тумбочке. А? Вот она. Ага так что вы оба просто хвостунишки хвостунишки? Да. да ничего подобного! вот я могу с закрытыми глазами а я еще больше могу! нет, я еще нет, больше я могу. могу! ах так, а ну-ка давай попробуем ну еще давай, раз давай, давай. Давай. все давай понятно шапкам. нет уж, друзья мои, хватит посмотрите, к чему привело ваше хвостовство да уж Ой, что скажет енот если... Я лучше этого не если слышу Если вы все уберете, то ничего не скажет Да ну, все убрать Но мы постараемся Да, мы постараемся Постарайтесь, пожалуйста Я думаю, до сна вы управитесь да. Но сначала попрощаемся с ребятами, да. давайте До свидания, мальчики и девочки До завтра До свидания, ребята Всего вам доброго, друзья Ангела-хранителя Время чудес пролетело Спит Шишкин лес до утра И всем детишкам в постели Тоже ложится пора И всем детишкам в постели Тоже ложиться Каждый вечер В этих чудесных краях Ждем с нетерпением встреч